и снова всем привет с вами канал мастер про Здесь опять у меня случилась проблема на этой самой карине 2 в кузове ой, в кузове от 171 корона и зубатка блин как еще только не называют начал протекать радиатор радиатор охлаждением и вот случилось такое, что, блин, начал, ну, грубо говоря, просто под давлением, когда начинаешь газовать, помпу поменял, видать, скорее всего, вследствие того, что я поменял помпу, случилась такая проблема, что у меня, э, грубо говоря, начало передавливать в радиатор охлаждение и вследствие того, просто не выдержал старый бедный радиатор. Да все под контролем. А -а -а -а! Еще раз повторюсь, что машина у меня находится 2012 года и стояла она 3 года. И вытащил ее буквально этим летом, даже можно сказать осенью, в конце августа, начале сентября. И вот случилось то, что случилось. Радиатор потек. Естественно, я купил себе новый от производителя САД. Ну, как он выглядит, сейчас посмотрите на ролике. Итак, приобрел вот такой радиатор в коробочке. Там на всякий случай гермельтоз приобрел дандил. И смотрим состояние радиатора. Как мы видим. Как мы видим, вот состояние маленько. Не новое, как будто бы, но это мелочи, я считаю, как бы вот это основное сейчас не ломели, как бы да они отводят тепло но видите сейчас они сделаны как трубки все на виду фактически и вот это вот эти теплоотводящие ламели вот в таком состоянии сейчас посмотрим с обратной стороны так монтажную вот эту ленту разъединил и смотрим заднюю часть задняя часть маленько поцелее бумажка застряла но это не глобально так. задняя сейчас практически вся целая без внешних намеков на каких-то ну что в принципе тут мы ничего особенного тоже не увидим обычный корпус алюминиевый радиатор на Toyota Karina 2 кузове ST-171, ой, AT-171, так, по пластику, какой-то портак, так, сбоку еще пластиковая накладка, номер ее, свежий радиатор этого года, я так думаю, он снимается, я не думаю, что он так катается. А может тут и висит, в принципе. Черт-то узнает. Вот. Я думаю, если он... Вот, со, со второй стороны то же самое. Защитная, защитная накладка. специально сделана. что то узнает, нужна ли она тут вообще. Ну, вот такой радиатор. Здесь есть вот такой-то бортик для того, чтобы держала трубку. Площадка под пробку идеальная. То есть, как бы, вот я не вижу здесь никаких там царапин или еще что-то. Все целое. Здесь, на, на этом тоже бортик есть. Слабо виден, но он есть. Вот он, бортик. Специально, чтобы держал Трубу, трубку, если на хомут обжимаешь Кому интересно Какой же радиатор Подходит на Toyota Карина 2 Вот Так, смотрим, радиатор Каталожный номер вот такой АТ-170 Еще приписка Марк Так, фрейм ПЛ Ну, как бы, вот, кому интересно Нажмете на стоп Номер данного радиатора Если кто-то надумает ставить себе такой же Вот такой вот его номер Энджин, ПЛ, transmission, то есть как бы, тут даже АТ, автомат, хотя у меня механика, ну это без разницы, не столь критично. Ну, как вы можете видеть, радиатор, в принципе, в нормальном состоянии, как бы новый, да, он алюминиевый, не такой, как оригинальный японский, выглядит он совсем не так, но посмотрим, обошелся мне радиатор в 5300 рублей, Недешевое удовольствие, плюс еще пришлось потратить на новую пробку 500 рублей, так как сама по себе крышка тоже перестала работать. Что значит перестала работать? Вместо того, чтобы стравливать лишнее давление, лишний воздух, она начала у меня просто стравливать лишний антифриз. Поэтому сейчас мне придется поменять... На ради... Поменять радиатор, поменять крышку. Крышку, естественно, я уже новую взял. Пока я поставил его на старого радиатора, сейчас будем менять. Ну, схема это простая, в принципе. Открутить, поменять шланги, перекинуть. Ну, есть, конечно, небольшие нюансы, но обо всем по порядку. Короче, начнем с чего. Первое, естественно, нужно будет мне... Снять защиту пластиковую, которая находится под низом, потому что я не доберусь до радиатора, естественно. Но... Так, ну давайте посмотрим вообще, как для начала выглядят эти подтеки радиатора. То есть он начал буквально сать по кругу. Начало везде выдавливать, как вы видите. Так, так, так. То есть вот везде начало подтекать.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 Нормально. Это еще японский родной радиатор. Будем его отстегивать, менять. И начнем еще раз повторю. Так, э, начинаем снимать для начала защиту, такую самую защиту, пластиковую защиту снимаем и затем начинаем разбирать. В любом случае мы снимаем сразу аккумулятор потом начинаем откручивать вот эти самые проушины дальше самое главное отключить фишку от этого радиатора ну начнем разбирать так ну и проделывая нехитрые манипуляции я сейчас покажу что конкретно сделал ну начнем с того что в любом случае я снял этот аккумулятор отстекнул все патрубки естественно как положено Слил жидкость На перво-наперво естественно нужно было снять защиту. Защиту снял Пробочку открутил Вот это вот Клапан находится буквально над ведром. Если вот посмотреть Дудка где? Ну вот она. Вот да, дудка и прям под ней вот он клапан был. То есть над ней с обратной стороны ну и все, и оттуда сливалось. Остатки вылились через патрубок. Ну, отстегнул вот эти самые кронштейны. Пристегнул их в обратку, чтобы никуда не делись, не потерялись. Ну все, радиатор снимается совместно вот с вентилятором. Фишечку вот она справа я ее отстегнул, уже протер, тут грязи было вокруг. Там еще маленько осталось. Ну это я допротираю. Начнем снимать, вытаскивать. Снимается, естественно, радиатор просто элементарным движением руки. Ну, естественно, все крепления лишнее нужно отстегнуть. Так. Ну вот, он выдернул я радиатор. Смотрим на его состояние. Весь побитый жизнью, жизнью забод, забоданный Уставший, где сал не понять. Парило, короче, вот в этом районе что-то. И до сих пор вот видно, вот он, где-то там мокро. Где-то, походу, он посередине лопнул. И потери сюда все стекало. То есть... Вот они, те самые подпятнички, которые рекомендуется не просрать при замене данного радиатора. Их всего два. Короче отстегиваются они, Снима... а вот они, даже не крепятся, просто проставочки. и вот с этим главное не обосраться, не потерять вот эти вставки, потому что на них он будет стоять и самое я вижу что то что вот он весь облитый, где-то видать в этом районе он еще и затекал вытекал, Ну, посмотрим вот оно как, под наклоном и здесь вот он вот такие подпятники желательно не терять не выбрасывать Так, здесь все заглушено ну короче, устал радиатор сейчас просто-напросто перекручиваем вентилятор на новый радиатор самое главное, что а самое главное теперь посмотреть подойдет ли родной вентилятор на новый радиатор, потому что бывает такое, что ни по креплением ничего бывает не сходится, там херачат всякие кронштейны, с пластиночками, с пластинками переходниками разными. Конечно, хочется, чтобы все стало на место, поэтому мы для начала сравним. Вообще залезет ли все? Сейчас откручу вентилятор, переслоню его, примерю, вообще подойдет. Если все нормально на место по родному встанет. Будет вообще отлично Если не встанет, будет жопа Придется опять что-то колдовать Так как радиатор САД китайского производства Хоть и фабричный, но Китай 5300, ценник шикарный Но оригинал покупать Тоже сейчас хрен найдешь Машина старая, поэтому только такой Гарантии, естественно, на радиатор есть Ну, видишь, пока не запустишь его Давление не дашь, хрен ты его проверишь Подойдет ли или нет Сейчас будем проверять ну и что обнаружил первый косяк радиатора сад по отношению с родным японским осмотрим то что с чем я столкнулся это с недоработкой крышку одеваешь как мы видим оба радиатора ну видно под одну крышку сделано то есть они не разные но нюанс заключается в том что вот смотрим вот здесь опазик, да? Вот здесь полностью ровный. Полностью ровный. То есть как бы крышка заходит и одевается. А вот здесь. А вот здесь. Мы сталкиваемся вот с такой проблемкой. Вот она. Пластиковая хрень. Так, фокус берись. Вот она. Неровность пошла. И Из-за этого крышку буквально не надеть, потому что с обеих сторон вот эти втулки стоят. То есть вот это вот кусочек пластика пришлось... Сейчас маленько ножичком канцелярским подпилю. И вот она еще неровность вот здесь. Но здесь как бы еще более-менее это нормально. Но самое главное, чтобы крышка заходила. А крышка буквально зайти не может. Вот мы ставим. Зайти не может сюда погрузиться, потому что вот оно что. она упирается. То есть вот он уже мелкий нюанс, уже с чем вы можете столкнуться. Китайский радиатор не всегда подходит. То есть просто нужно вот здесь это срезать маленько ножичком и все. То есть дорабатывать все равно под родную крышку приходится. Итак, вот он подрезал я. Теперь крышка спокойно войдет. Вот смотрим. Вот я вот маленько здесь пилил, и там с той же стороны. Теперь крышка спокойно заходит и затягивается. Все в порядке, сейчас она будет держать, все все нормально. Главное, чтобы вот этот перелив нормально выдавливал, как надо. Ну все. Еще, кстати, отличие, вот здесь вот, здесь какие-то вот пластиковые вставочки имеются. На родном такого нет. Так, итак, с чем я столкнулся? Радиатор, э, в принципе, практически идентичен оригинальному, то есть нюансы были, да, но э, по месту э, вентилятор встал просто четко. Вот Прямо по базовым отверстиям, так как оно было, открутил все винты на место, привинтил все четко, подошло, с крышкой разобрался. Сейчас я вот буквально посадил его, и э, при замене я вот столкнулся тоже с одной мелочью, ну как бы не совсем мелочь. Это сами по себе хомуты крепления. Суть-то какая? Как вы видите, да, здесь уже синим, синяя хрень какая-то. А синяя хрень, это у меня я нарезал прокладку. Так как я не могу поставить новый кронштейн сюда с, новым, с новой демпферной резиной. Я вырезал вот с обычной силиконовой трубы и посадил его на герметик, то есть именно вот это место на радиатор не стал наносить, потому что это нафиг не надо. А вот именно между ними просто как в качестве прокладки посадил герметик, вот видно его здесь. То есть это для того, чтобы как бы в качестве дем как демпфера просто э все, все вибрации, чтобы все. Здесь вот, э тоже герметика уже побольше, также нанес. Вот таким вот образом. Вставочки встали прям как, как нужно вот они пипетки да вот они радиатор встал прям четко при установке получилось так что посадочная на китайском радиаторе чуть-чуть меньше то есть грубо говоря там он вот эти вот резиновые вставки, на чем стоит радиатор, просто-напросто болтались. Поэтому я их тоже маленько посадил на герметик, чтобы это все добро, плотнее встало, и чтобы они, пока я радиатор пихал, чтобы они просто не повылетали. А так, в принципе, проблем нет. Ставки делаются слегка под наклоном, то есть как стояли на старом радиаторе, именно смотрите, после того, как вы сняли, всегда проверяйте того, как они стоят на старом радиаторе. И ставьте ровно так же, как стояли там. Чтобы не пролететь. Вот такой вот а нюанс. В принципе, сейчас подключу все шланги и буду заливать антихриз. Ну и окончание. В принципе, все установил, все собрал, все трубки назад поставил. Сейчас будем заводить, проверять. Сыт где-нибудь не сыт. Самое главное, чтобы не текло нигде по патрубкам. Это первое, что нужно будет проверить, потому что все, что было, пока давление не наберется в двигателе, мы конкретно не узнаем. Поэтому придется сейчас завести мотор, прогреть и посмотреть, выдавит ли что, не выдавит, держит ли трубки, не держит. Все, посмотрим. Поехали. Так, пробуем заводить. Самое хреновое, это то, что нужно дождаться, пока температура наберет до рабочей. И пока он нахрен не прогреется, мы не узнаем, все ли, все ли нормально, ненормально. Ну, короче, к чему мы пришли? До рабочей температуры я, конечно, не довел, но давление уже в системе реально хорошее пошло. Потом, почему? А потому что я сразу заметил, как слегка пробочку приоткрыл, у меня тут уже сифонило. Давление в системе уже небольшое, но есть. Сейчас еще маленько подолью Система сейчас завоздушена, пока воздух весь не прогонится Мы не узнаем, давление есть в системе или нет Ну короче, где-то давление уже хорошее, температура уже видно, что Вот из под крышки в вот, сифоне парит Но это не из под крышки, это сейчас испаряется та жидкость, которую я крёпку подкрывал Сразу видно, что, в принципе, ничего из-под него ничего не давит Просто стравливается лишний воздух Патрубок здесь, в принципе, в порядке Ничего не бежит И Вот этот патрубок Видно, да, то, что Нормально Ничего здесь не Капает Ну, тут, по факту, давления еще нет, пока Термостат не откроется Мы не увидим здесь Но предварительно видно, что все сухо Ничего не ничего не капает Остатки вот старые есть Нового ничего не делается А так вообще эксплуатация покажет Как все покажет как китайский радиатор Если что, буду держать все в курсе Кому интересно было, поставьте класс И подпишись на канал Не для себя же эти ролики снимаю А действительно для людей, которые Пытаются сами себе поменять там радиатор, отремонтировать машину. Всем спасибо за просмотр. Делитесь видео с друзьями. Еще раз повторюсь, ставьте лайки, потому что, блин, действительно, с не продвигается, если вы не будете активными.